и Мухаммад На этом уроке мы возьмем новый хадис. Атабухурира. Ради аллаху анху, Да будет доволен им Аллах Субханahu wa Но для начала мы возьмем несколько новых слов. Ассалату. Ассаляту, молитва. Молитва, ассаляту. Арроджулю, мужчина. Арроджулю, мужчина. Джа-аль-джамаа. Аль-джамаа это коллектив. Джамаат. Дараджа. Дараджа это ступень. Дараджа это ступень. Это уровень. Дараджа. Ассаляту, молитва. Мужчина, а – мужчина, «Аль-Джама'а» – это коллектив, «Джама'ат», «Дараджа» – это ступень. «Анаби Хурейрата, рады Аллаху анху, каля, каля, Расулу Аллах, салля Аллаху Абу Аллаху анху, каля, от Абу да будет доволен им Аллах, Абдурахман Бну Сахар, который из Йемена, который принял ислам». На седьмом году хиджры. И за три года он взял столько знаний. на Абиху Рейрата, рады Аллаху Анху, каля. Каля Расулю алейхи ва Сказал посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и да приветствует. Каля Расулю Аллахи, алейхи ва саляма. Салятур Роджули фи джамаатин. Салятур Роджули фи джамаатин тазиду. Аля салятихи фисукхи у абайтихи бидран у айшрина дараджа. Смотрите, молитва человека в джамаате, салляту фиджаматин в джамаате с коллективом, тазиду аля саллятихи превосходит, чем его молитва фисукхи на рынке в абайтихи или в своем доме. Бидан ваишрина дараджа. Бидан ваишрина дараджа. Бидан более чем 20 ступеней. То есть на более чем 20 ступеней превосходит молитва человека в джамаате, чем его молитва на рынке или дома. Бидан, что такое бидан? Это от 3 до 9. От 3 до 9. Это количество Бидан Уайшрина. Более 20 мы здесь переводим. Более 20. В одних Хадисах пришло что, 25, в других Хадисах пришло 27. А в этом Хадисе сказал Расул Уллах, Саллаху алейхи. Бидан Уайшри на более 20. Дараджа это ступень. Значит, молитва человека, который молится в джамате, в мечети, с джаматом. Она превосходит его молитву, чем намаз этот совершал на работе или где-то на базаре или где-то дома более чем 20 раз. Более чем 20 раз. Саляту Роджили, Фиджамаатин, Тазиду аля салятихи, и Вабайтихи, Бидан Вайширина, Дараджа. Сук, сук, что такое сукун? Это рынок сукун, Сукус саярод, сукус салям, сук называется, да, сукуль худор, сукуль хайванат, то есть сук разные виды рынков есть. У оба или в его доме. Бидану ишрина даржан. Она би хурайратарада Аллаху анхукалякаля. Рассулullah салляллаhu алейхи ва саллама. Салату фи джамаатин. Тазиду аля салатиhi ви сукhi и бейтиhi бидану Сообщается что Абу Гурейрата, да будет доволен им Аллах, Рады Аллаху Ангу, сказал, посланник Аллаха, салли Аллаху Алейхи Ва сказал, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, совместная молитва, в которой принимает участие человек, превосходит молитву, совершаемую им на рынке или у себя дома, более чем на 20 ступеней. Сообщается, что Абу Гурейрат,